По большому счету, о Google Архиваторе нужно знать только то, что он есть. Вообще в наше неспокойное время нужно делать бэкап в облако, а не обратно. Но возможно имеет смысл также скачать все, что есть в вашем аккаунте Google, скинуть на внешний диск и закопать на даче. Ну так на всякий случай, кто его знает, как оно обернется. Итак, об этом сервисе, как часто я говорю применительно к другим сервисам, нужно знать только то, что он есть. И находится, как несложно догадаться, в управлении аккаунтом Google. Тут же находится очень много других полезных настроек. Проходите, посмотрите, точно найдете что-то, что вас удивит. И, по-моему, в данных… да, вот… скачивание и удаление. Ну, собственно, по меньшей мере архивация данных может понадобиться перед удалением аккаунта. А вот когда может понадобиться удалить аккаунт, я даже не представляю и представлять не хочу. Все, переходим в Google Архиватор. Тут уже проставлены все галочки, ну то есть отмечены все сервисы, ну вот просто совсем все, что есть в Google. Вы даже удивитесь, сколько их оказывается и сколько хвостов вы оставляете в сети. Но мне все не нужны, я выберу что-то легкое, что быстро скачивается. Вообще процесс архивации может занять до нескольких дней, по крайней мере так пишет Google. Ну например диск. Очень полезно, особенно если диск на бесплатном тарифе у вас переполнен, оплатить за дополнительное пространство вы либо не хотите, либо не можете. Тут вы выбираете какие именно папки качать. Я выберу одну, она у меня самая мелкая. Календарь. Вот например данные об отмеченных местах и даже комментарии. Умный Google хранит эту информацию в вашем аккаунте. Ну, вроде у меня тут тоже должно быть мало. Контакты, почта, тоже полезно. Если диск переполнен, можно скачать почту, переложить на другой диск, например, на мега, и пользоваться спокойно Google дальше. Также удобно, что есть папки. Вы можете скачать не все, а только избранные категории. Ну и... Все. Видите, даже есть YouTube, но я не представляю, сколько бы я выкачивал видео с канала Теплиц. Я думаю недели две. Все. Параметры. Скачать один раз. Можно бы копить регулярно, раз в два месяца. И размер файла. В принципе больше двух редко, когда что-то лежит, но можно все равно увеличить. Теперь говорит ждите. От нескольких часов до нескольких суток. У меня прошло, я думаю, минут 20-25 и пришло письмо в оповещение. Скачать файлы. Нужно авторизоваться. Хорошо. И... Кстати, все равно почти гигабайт получился, хотя я вроде совсем по минимуму. Ну и все. Качает он шустренько, сами видите, в районе 4 мегабит в секунду. И на выходе мы получаем zip-архив. Все, что запрашивали. Почта. Вмбокс. Такой большой архив получился, потому что он скачал отправленное. Вроде не ставил галочку, но возможно скачивается по умолчанию. Карты контакты причем тут и с устройства и импорт за разные года и самое простое это диск потому что как лежало так и скачал остальное все в своих форматах и вопрос с открытием их или экспортом в другие приложения или аккаунты не менее важен но он точно не для этого видео даже не буду рассматривать случаи, при которых это может пригодиться. Из прошлой жизни в голову приходит только вариант с тем, что у вас просто заканчивается место на Google Drive. А из нашей современной один сплошной апокалипсис в голову лезет. Но несмотря на это любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова и теплица социальных технологий.